Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете и в сегодняшнем видео у меня новый сайт для заработка денег. Называется он Snapd.mau. Это магазин. Здесь мы приобретаем VIP-уровни и в зависимости какой мы уровень здесь покупаем, мы столько будем зарабатывать в день. Например, мы купим уровень номер 1. Он будет работать на протяжении одного месяца. И за месяц наш заработок составит 33 доллара. Чтобы приобрести VIP уровень номер 1, нам нужно сделать депозит минимум на 5 долларов. И ежедневно, выполняя 5 задач, мы будем зарабатывать доллар 10. И эти деньги мы сразу же сможем вывести на свой кошелек. На своем сайте я более подробно расписал о проекте. Старт проекта был 23.09, то есть сегодня, когда вы смотрите это видео, после успешной регистрации нам дают бонус 15 USDT, пополняться нужно в ТРЦ 20, минимальный вывод 1 доллар 1 цент, партнерская программа здесь на 3 уровня, первый уровень 10%, второй уровень 5%, третий уровень 2%. И здесь я расписал уровни, сколько мы будем зарабатывать. Первый уровень 1,1 доллар, второй уровень 4,55 долларов, третий уровень 18,15 долларов, ну и так далее. У сайта есть служба поддержки и вот ссылка для регистрации. Чтобы здесь зарегистрироваться, переходим по ссылке в описании к данному видео. В первое поле прописываем свой номер телефона второе поле придумываем пароль подтверждаем пароль и четвертое поле нам нужно придумать пароль для вывода денег с данного проекта и здесь у вас будет код пригласителя без кода пригласителя вы здесь не зарегистрируетесь итак переходим на сайт чтобы здесь зарабатывать нам нужно пополнить счет и при регистрации вот мой баланс 15 долларов чтобы мне купить vip уровень номер один мне нужно 20 долларов то бишь пополнить счет на 5 долларов переходим в мой кабинет нажимаем кнопочку research перезарядка далее нам нужно отправить 5 долларов в моем случае я буду покупать vip уровень номер один в вашем случае Смотрите сами, сколько вы хотите здесь перекинуть. Какой уровень вы хотите здесь купить. Копируем адрес кошелька. Далее пополняться я буду с кошелька Трон Link. Минимальный депозит на этом сайте 5 долларов. Нажимаю здесь USDT. Нажимаю здесь Send. Сюда вставляю адрес кошелька. Нажимаю здесь Next. Здесь прописываю сумму 5 долларов. И нажимаю Send правильно нажимаем синх Итак, так транзакция успешно нажимаю здесь дон сейчас подождем подтверждение сети и далее нам нужно на самом сайте нажать кнопочку submit это происходит все быстро в течение одной минуты нажимаю кнопочку submit ждем вот 15 секундочек пока транзакция одобрится и наш депозит зачислится на данный проект обновим страничку прошло ну минуты две наверное баланс пополнился на балансе у меня 20 долларов вип уровень номер один автоматически Приобрелся, захожу в vip уровне, видим, я уже на первом уровне, и мой заработок ежедневный $10. И чтобы нам зарабатывать $10, нам нужно выполнить 5 задач. Переходим вот в Home, на главную страницу, нажимаем на магазин, и нам нужно выполнить вот эти 5 заданий. Нажимаем на задания, нажимаем кнопочку Submit. Успешно. Еще раз на задание нажимаем. И так пока не закончится данное задание. Нажимаем вот кнопочку Submit. Выполняем 5 заданий. И видим вот наш заработок с каждого задания. 0.22 доллара. Нажимаем Submit. Все задания закончились. Далее. Нажимаем кнопочку вывести средства. Здесь нас просят Вписать свой кошелек для вывода средств. Нажимаем здесь Submit. Здесь нажимаем Add Visceral Method. Ну то есть впишите кошелек, на который вы будете выводить деньги. Иду в Strong Выбираю здесь USDT. Нажимаю кнопочку Receive. Вот мой кошелек. Копируем его, вставляем здесь вот на сайт. Сюда мне нужно вписать пароль для вывода денег, который мы придумывали при регистрации. Прописываем сюда пароль для вывода денег и нажимаем кнопочку Submit. Итак, все успешно. Далее возвращаемся назад. И теперь мы можем вывести деньги с данного проекта. Прописываем сюда сумму для вывода. В моем случае это доллар и один цент. Здесь мы выбираем свой кошелек. Здесь мы прописываем пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку Submit. Итак, вывод средств успешный. Возвращаюсь вот на главную. Смотрим. 5 заданий я выполнил сегодня. Доллар 10. Мне должны прийти на кошелек. Смотрим мой тронк link Здесь э, вывод зачисляется инстантом. Вот. Деньги у меня уже на балансе. Плюс 1 доллар и 1 цент. Данный проект он платит. Старт был сегодня. Кому он интересен, все ссылки будут в описании. Если хотите зарабатывать больше, переходите вот в мою партнерскую программу. То есть в вашу Копируете, вот будет здесь ваша партнерская ссылка. Копируете ее, раздаете друзьям знакомым и будете зарабатывать на партнерской программе. Вот такой, друзья, проект, кому он интересен, все ссылки в описании. Всем желаю вам больших заработков в интернете, всем хорошего дня и всем пока.